Что вы не отвлекались от рассказа, на фоне будет бой, который не имеет никакого отношения к штурмовикам. Всем привет! Сегодня у нас будет тяжелое и неоднозначное видео, в котором мы попытаемся определить, какой же штурмовик лучше. Надеюсь, у нас это получится, но не факт, потому что выбрать очень тяжело, и это действительно, по моему мнению, здорово. Значит, у игры есть баланс, и нет жесткой имбы, про которую можно однозначно сказать, что именно этот или тот оперативник лучший. В данном видео будет несколько рейтингов, в которых я выберу лучших, и потом естественно будет большой глобальный рейтинг и итог по всем штурмвикам сразу. Я лично разделяю штурмвиков на ближников и дальников. Вести игры у них разные, и есть любители, которые не смогут принять того факта, что штурмвик средней линии лучше ближника и наоборот. Так что все сложно и индивидуально. Начнем с бойцов ближней дистанции, их у нас меньше всего. А к ним относятся Рейн и Кошмар. У данных оперативников очень высокая скорострельность, но не самая лучшая точность. Как по мне, среди этих двух оперативников я бы назвал лучшим... Еще раз напоминаю, ну это мой личный топ, ну или глобальный топ, их тут два будет. Поэтому, если вы не согласны, не согласны, пишите в комментариях, с удовольствием обсудим. Ладно, поехали. Так вот, лучшим я считаю Кошмара. Он более точен в отличие от самого косового Гри -рейна. Имеет газы, которые можно хорошо как остановить продвижение противника, так и выкурить его. Или не дать поднять союзника. Есть куча вариантов, как можно эти газы использовать. Гранаты рейна хороши, но вариативность газов по мне все-таки выше. По билке лучше рейн, но радиус действия маловат и очень часто его просто не хватает. А у кошмара достаточно попасть до активации билки. И еще чаще юзают ее, потому что, ну, в отличие от Рейна, в основном Рейны бегают. Не Низкружит это хорошо, но Рейны в основном бегают, они юзают обилку, потому что, ну, не дотягивается, не дотягивается. У Рейна худшая дальность стрельбы, что вынуждает ее очень сближаться, но это могут не все. Так что мой вердикт среди скорострелов лучше это кошмар. Да, он и играется, если честно, попроще. Ну что, подошли к очередному топу, мы уже близки к моменту выбора лучшего бойца. Штурмики средняя дистанция. В этой категории у нас Волк, Перун, Ворон. Данные оперативники отличаются чуть худшей скорострельностью, но лучшей точностью. Есть мы внутренний рейтинг, ну и общедоступный рейтинг. Среди них я считаю лучшим Волка, затем Ворона и уже потом Перун, которого надо чутка потянуть по настройкам. Что же хорошего в Волке, чего не достает другим? Начнем с того, что Волк самый точный оперативник в игре, который ведет автоматический огонь. Его обилка убирает отдачу и летит сюда в, точно в цель. На средней дистанции под обилкой он очень опасен. Также у нас есть подствольник. А подствол это всегда вкусно. Он очень просто в и легок в использовании. Так что на нем хорошо играют как скиловики, так и новички. Ворон чуть сложнее в использовании. У него мины, которые хороши при отступлении или обороне. Да, он более точен. Просто без обилки, и у него хороший калиматор, я бы сказал, даже шикарный, и дальность эффективности стрельбы у него выше, но геймплей им будет более сложный, ну не то что сложный, но чуть-чуть посложнее. Да и обилка сейчас попросту бесполезна, она сжигает так мало стамины, что толка от нее просто нету, если переделать, тут еще можно подумать, но все равно, волк по мне будет лучше ворона. Замедление при попадании в голову, конечно, ворона это хорошо, но не топчик среди обилок. Перун же сейчас для большинства подойдет разве что для ПВЕ. И он очень сложен в освоении, не зря у него в игре стоит значок самый сложный. А вилка хороша у него, но не настроена. Шумки, ну такое для штурма, ну это лично мое мнение. Если вы топ игрок и очень скилловый, то для вас Пирун будет лучше, чем Ворон. Это однозначно. Но только если вы очень хорошо играете. Для большинства же Ворон будет получше штурма, когда станет доступен, естественно. Так что топ среди среднячков это Волк. После нее идет Вором. И только на последнем месте, я считаю, идет Перун. Перейдем к выбору лучшего среди лучших. Но перед этим хотелось бы сказать, что это все рейтинги для игроков. Я понимаю, как играют, читаю, слушаю, смотрю. И это глобальный рейтинг. Но лично для меня лучшим является ну, ворон. А затем перун. Кстати, я от него просто отащусь. И потом уже волк на последнем месте. Но это лично мои ощущения в игре в плане моего личного комфорта. Но в глобальном плане волк, конечно же, лучше. Ну просто не мое. Ну нет у меня кайф игры на данном оперативнике. Хотя волк я считаю лучшим. Но все равно больше кайфа я испытываю играя на вороне, либо на перуне. Ладно, пора подводить итоги. Кстати, ваши рейтинги в комментариях были бы очень полезны и интересны. Пишите. Очень тяжело сравнивать оперативников с разным стилем игры. А на первое место я ставлю сразу двух. Это Волк и Кошмар. Затем идет Ворон. После него я бы поставил Штурмника Перун. И на последнем месте Рейн. Если в первых трех я ну, действительно уверен стопудово, что они на своем месте то последнее место для меня все-таки, наверное, будет равнозначным. Я бы на четвертое место поставил сразу двух оперативников, Рейн и Перун. Ладно, ладно, оттягивай, пытаюсь, если честно, вот, знаете, юлить. Ведь топ, он на то и топ, да, чтобы все-таки показать лучшего. Но, блин, это сложно и очень, блин, субъективно. Фух, ладно, озвучиваю. Лучшим в глобальном плане по убытию. Кошмар, Волк, Ворон, Рейн, Перун, да. На данный момент я это вижу именно в таком виде. Конечно, со мной не согласятся ну, кучу людей. И, честно, блин, это прекрасно. Это значит, что за разработчикам действительно удалось сделать и сохранить баланс в игре. У каждого найдется свой личный топ оперативников под свой стиль игры. И они все эти игроки будут, блин, честно, правы. Называют того или иного оперативника лучшим по их мнению. Напоследок я еще раз скажу. Так, э, мои любимчики это Ворон, Перуный Кошмар. Рин мне не понравился до сих пор, а Волк вызывает смешанные чувства, и это, блин, классно. Можно бесконечно спорить, э, и победителем не выйдет никто в итоге, ну, просто никто. Потому что у каждого есть свое мнение, у каждого есть свой стиль игры, поэтому много топов, топ средней дистанции, топ ближней дистанции, И если ну, сравнить их, ну, почти несравнимые, да, то, ну вы услышали ранее что волк и кошмар будут самые для меня топы Ну, не для меня для общественности топы для меня лично топчик это всегда ворон перу на кошмар такой последовательность Надеюсь данное видео вам понравилось немножко я конечно налила воды много сказал э, простого хотя можно было да, закончить все за 30 секунд сказать то то то то то тот, тот лучший. Но я решил поделиться своим мнением с вами. Надеюсь на ваши отзывы, кому-то понравилось. Ставьте лайк, подписки. Естественно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а с вами был канал Водовый Стрим. Вы услышали мое личное мнение. Пока-пока, увидимся в рандоме.